Уважаемые коллеги, 25-26 октября 2015 года состоится знаменательное событие, 15 симпозиум бека Симодоса. Он состоится в Москва-Сити. Много это или мало? Ну, конечно, это много. За 15 лет работы одной системы мы постигли очень многое, как с точки зрения механики имплантата, так и с точки зрения биологии ткани и его интеграции. Что нового принесет симпозиум, ну в первую очередь это съезд коллег, друзей, которые сложились за эти 15 лет. Второе самое главное, это то, что мы будем делиться открытой информацией, как о положительных, как и в большей степени об отрицательных моментах, которые происходят при интеграции имплантата или ошибки при протезировании имплантата. С одной стороны, конечно, проблем много, с другой стороны, мы часто слышим, что при имплантации вообще нет проблем, на самом деле мы все хорошо знаем, Работает, если человек работает, у него всегда происходят нюансы, которые надо изучать. И поэтому я с удовольствием вас всех приглашаю на этот симпозиум, он вам даст очень много информации, честной, правдивой, которая вас приведет к тому, что вы будете минимизировать свои ошибки и достигать все большего и большего успеха. Что касается первичного симпозиума, с чего мы начинаем? С того, что, конечно, мы в 90-е годы много ездили в Германию, и в Штаты, на те же конференции, симпозиумы. Но в какой-то момент к нам пришел Миргазизов, профессор, всем известный корифей, и сказал, надо делать свой. И как Алексей Николаевич Шавин, профессор, говорит о том, что вот он сказал вот таким образом, что надо обязательно мегастом, чтобы участвовал. Безусловно, все это имеет место, и мы с этого момента стартанули, и вот уже 15-й симпозиум за 15 лет. То есть мы его проводим ежегодно, вот приблизительно в это время. Приглашаем вас всех еще раз на симпозиум, мы будем рады встрече и готовы поделиться любой своей информацией.